Друзья, всем привет! У меня сейчас тут солнышко, и на этой стороне вот море видно, видите? Сегодня пойду на набережную, чтобы сделать красивое видео. Что я сегодня хочу сказать вам, о чем я хочу поговорить. Многие из моих коллег, психологи, коучи, эксперты, специалисты, которые помогают с помощью маккарт, нумерологии, астрологии. Вы даже не представляете, какая у вас есть сегодня удивительная возможность помогать людям и получать на этом достойные деньги. Здесь очень важно понять вот такую штуку. Если вы сегодня Понимаете, что есть люди, которые зарабатывают на этом сотни тысяч, миллионы, то вы тоже это можете. Вопрос, каким образом? Смотрите, сегодня раскручивается очень яркая тема э, инфо-цыганщины. Она была всегда, это инфо-цыганщина. Люди, которые приходят в интернет, считают, что там миллионы денег, там действительно миллионы рублей, долларов, это действительно так. Только те, кто приходи приходили и приходят на рынок, хотят ухватить, быстро продать э и заработать деньги и уйти. Такая... Э такой процент людей, которые быстро продают, ну, и быстро, вернее, быстро покупают, Сразу не обдумывая, это 5% по статистике. 10%, которые слушают вас, никогда ничего не купят. 85% это тех, которые будут слушать и рано или поздно обдумают, вы к ним зайдете, как бы в их голову, в их души, покажете, какой вы эксперт и чем вы можете помочь. И тогда эти люди рано или поздно покупают, и они покупают дорого. Ну, опять же, а дорого. Чуть позже скажу. А сейчас хочу остановить э, ваше внимание на тех специалистах, которые занимаются акцент на МАК-картах, нумерологии, астрологии, регрессологии. Смотрите, в чем здесь э, фокус первый? Если вы специалист, психолог, вы понимаете, как устроена психика человека, то вы можете... С помощью этих инструментов, узнав, какие у людей боли, внимание, оценив результаты, которые человек получит, вы можете получать те деньги, которые вы должны получать. Не 3000 рублей, не 5 тысяч рублей, не 10 тысяч рублей, а это сотни тысяч рублей. И для этого писать, что там Маккартни там помогаю всем, понимаете, это это непонятно людям. Поэтому, когда вы четко понимаете боли своей целевой аудитории, когда вы четко понимаете, какую проблему вы решаете, тогда ваш инструмент вы регрессолог, вы психолог-регрессолог. То есть, если вы психолог и у вас есть инструмент регрессии, то вы с помощью ресурса, который возьмете в прошлом, ну, вы там с помощью определенных технологий, с помощью транса, гипноза, вы заводите человек в прошлые жизни, человек сам сюда заходит, вернее, правильный, грамотный специалист. Он знает, что регрессология ⁇ это ну, один из способов в психологии найти причины неудач, боли, и даже мозг приуйдет и в прошлой жизни. Сегодня это не, проблем, не, не секрет. Но главное, что с этим потом делать. И вот тут у регрессолога может быть и должен быть инструмент, как человека привести к результатам, которые он хочет. То есть у него что-то сегодня болит у этого человека. Вы понимаете, что у него болит. Вы с помощью этого инструмента заходите и работаете с этой его болью. Превращаете это в ресурс. Вместо боли, ну, те, кто понимает, о чем я. Кто понимает, поставьте плюсик, кто не понимает, поставьте минус, чтобы я вам могла чуть больше объяснить. Так вот, когда у вас есть такой инструмент, вы с помощью этого, этой регрессии берете там значит, ресурс и помогаете человеку сделать определенные шаги и вести его к тому, чего он хочет. И здесь, дорогие друзья, уже включается коучинг, потому что инструмент регрессии, например, это то, что показывает, что мешает вам идти вперед. Вы убрали эту проблему. Человек... Ну, представьте, что, не знаю, аппендицит вырезали, да? А, и забыли зашить. Понимаете? А здесь нужно не только зашить правильно, грамотно, чисто, с, с, с, применить септику, асептику, антисептику, а и дать человеку реабилитацию, выйти, э, выздороветь, восстановить силы и стать, чтобы ребят зажил, то человек стал дальше функционировать как положено. И тогда включается уже коучинг, потому что вы работаете с человеком и ведете его в его будущее. Потому что психология с ее способами там, регрессии, там, разными другими способами, Бессознательные какие-то практики, это лишь инструмент. Коучинг, это даже не нужно быть психологом. Надо просто понимать, как устроена структура, структура достижения цели, особенности психики человека. То есть это, этому обучают, и для этого даже не обязательно быть психологом. И задавая человеку правильные вопросы, поддерживая его, поддерживая его как ребенка, хваля его, поддерживая. Где-то наказывая рублем. Ну, то есть есть разные способы, директивный, коучинг, много всего сегодня. Если мы говорим про маккарты, то же самое. Ведь смотрите, вот я вчера общалась с одной девушкой, которая обладает таким, таким инструментом, как маккарты. Она с помощью маккарт помогла, по сути, сохранить семью. Она разложила полностью то, что нужно было увидеть этой девушке, этой женщине, который там муж ушел показала возможности, та да, поотвечала и знала, что ей нужно сделать. И, по сути, муж вернулся, она сохранила семью. С... К чему я веду? Что инструмент мы описываем часто в своих аккаунтах. Нам не нужно описывать инструменты. Нам важно описывать боли людей и не всем подряд помогать, а выбрать какую-то отдельную категорию людей, которые могут, вы можете им быть полезны. Тогда у вас, смотрите, что получается. У вас тогда проще устроена программа, тогда вы не распыляетесь на всех, тогда у вас ключевые слова, тогда у вас одинаковые, похожие боли у людей. Соответственно, у вас похожие одинаковые инструменты. Вы составляете программу, которая подходит для одной, одного типа людей, для одного для одного сегмента людей, похожими и более. И таким образом вы не распыляетесь, а удерживаете фокус и получаете миллионы рублей. Да-да-да, я не оговорилась. Потому что мир сегодня такой что нужно успевать, успевать, что происходит постоянные перемены. Каждые пару месяцев происходят какие-то алгоритмы новые в Инстаграме. Каждые полгода происходят алгоритмы сбора своих целевых людей, подписчиков, клиентов потенциальных в Ютубе. Сейчас активно работает ТикТок, который еще пару лет назад считали, что это только для детей. Ну, сегодня это один из самых, говорят, таких адекватных способов себя продвижения. Но я считаю, что нужно работать с каким-то одним, одним, одной соцсетью, пока вы не наработаете полностью, чтобы не распыляться полностью алгоритм, чтобы не пройти, не проработать, а, проработать алгоритм, чтобы вы понимали систему, как что приходит. Поэтому следующие специалисты — это астрологи. Астрологи дают человеку по науке дают по, там целая математика высшая это древние древние знания и хороший астролог если посидит хорошенечко поковыряется в вашей в вашей этой карте он тоже даст вам крутые рекомендации может расписать на год на полгода можете дать сопровождение человеку, добавлять туда какие-то элементы, которые вы не знаете, например. Ну, допустим, вы просто астролог, и у вас нету там, психотерапии, у вас нету квалификации психотерапевта, а там нужно какие-то вещи там, ну, с тем же регрессологом поработать, с психологом хорошим. Вы отправляете человека просто к специалисту, вы не берете все на себя. Ваша программа, ведение человека до результата она стоит денег она стоит много нервов времени и усилий и вот я начинала говорить про инфоцыганщину времена инфоцыганщины ребята уходят вот те кто заходили на рынок и сейчас думают что там легко можно сорвать куш нет я уже более 10 лет знаю что когда вы усердно работаете, тропеливо ведете человека на результат, это значит, что вы эксперт и вы продаете результаты. Когда, это, когда вы коуч, по, наставник по денежному мышлению, когда вы коуч, наставник там, по строению каких-то отделов продаж. Когда вы там коуч, наставник по э, созданию здоровых отношений в семье, когда вы и так далее. То есть отдельные какие-то направления у вас должны быть и люди, которые идут на вас конкретно с конкретным вашим позиционированием, и вы не просто какую-то одну консультацию продаете. Консультация тоже может дать очень много инсайтов. Человек пошел дальше, он готов, вы взяли у него. Все деньги которые знаете точно что эти ваши полностью вот я на своих консультациях даю людям полностью расклад показываю уникальность раскладываю по полочкам как ты можешь выйти психолог нумеролог астролог любой специалист который помогает людям как ты можешь выйти на доходы 300 500 и выше рублей я показываю, и даю, мне не жалко дать вот много полезной информации. Пойдет человек со мной в программу или не пойдет, это ему решать. Но одной консультации, естественно, мало. Я показываю человеку, как он может прийти, что ему нужно сделать. Пойдет он со мной или нет, это ему решать. Но смысл вашей работы, друзья мои, должен заключаться в ответственности человеку такие инструменты да еще и в наставничестве чтобы он однозначно пришел к тому к чему к чему он хочет прийти потому что сам он уплывет вот сейчас у меня есть психологи коучи работают астрологи нумерологи регрессологи пишет одна одна значит одна студентка одна Ученица, Мы же все ученики. Я учусь в других, я там тоже ученик. Я учу других людей, делюсь своими знаниями. Вот она пишет, я не знаю, как мне убрать свои страхи. Казалось бы, человек, который работает тоже уже лет все, наверное, на рынке, но она как человек засветила своей размазанной картиной. Я говорю, опиши, чего ты хочешь с левой стороны, а справа что тебе мешает это получить? Все, фокус ушел на то, чего ты хочешь, и, а что мешает? Тебе? И тогда ты определишь свои страхи. Ну, как пример. Поэтому фокус плавит реальность во всем так. В психотерапии, в каких-то других делах. Вот вы хотите сварить борщ. Вам нужно подумать, из чего этот борщ должен состоять. Каких продуктов вам не хватает, чтобы был вкусный борщ. И вы идете, собираете компоненты. Но фокус на тех продуктах, которые нужны. Вам э, нужно прийти в состояние эмоциональной, эмоционального такого состояния, ресурсное. А мы можем находиться в этом ресурсном состоянии, по крайней мере, учиться быть днем И можем быть в любое время. Ну, например, вы пьете чай. Фокус внимания на чем обычно у людей? На чем угодно. Только не на получении радости и удовольствия от этого чая, момента питья, благодарности себе и тем людям, которые сделали этот чай, приготовили и так далее. Правда? Это тоже фокус. Вы идете, простите, в туалет. Вы о чем думаете? О чем угодно, только не о том, что ваш кишечник или ваш мочевой пузырь работает нормально. Потому что у кого-то он не работает, у кого-то. Понимаете, о чем я, да? Мы этого не умеем делать. Поэтому фокус, он плавит реальность, фокус везде. Вы проводите психотерапию, вы тоже спрашиваете у человека, что у него болит конкретно. Вы проводите какие-то определенные там, тех практики, и вы полностью, с помощью фокуса внимания, ведете туда человека, где с помощью его же ответа вы его там выводите на другое состояние, переключаете фокус, как, например, ну, допустим, потеря или там расставание. Умом человек понимает, что пора расстаться с этим человеком. Вы расстался уже, а душа еще болит. А как с этим справиться? А тут уже работает, опять же, специалист. Задает вопросы, фокус внимания там, приключаем на этого человека, осознаем там, видим его образ, этот образ. Затираем в виде фотографии, отдаляем от себя, делаем эту фотографию старенькой, пожмаканной, такой какой-то размазан. Это тот тоже... и везде фокус, понимаете? Поэтому астрологи, психологи, специалисты своих, своих, своего дела, которые помогают людям, помните, фокус ваш должен быть настроен сейчас на достижение результатов ваших учеников. И тогда вы выйдете из разряда инфоциган, цыган которые обманывают. Понятно, что когда к вам пришли люди, и одни сделали и получили результат, а другие говорят, у меня ничего не получилось, то ты всегда можешь показать. Посмотрите, какие ты делала, выполняла домашние задания. А почему у, у Маши, у Гали, у Вани получилось? А почему у тебя не получилось? Значит, ты что-то не делал или не делала? Но в любом случае ответственность эксперта – вести людей на результат. И сегодня в тренде вот такие специалисты, и сегодня в тренде фокус внимания на таких специалистов, которые ведут людей до результата, сопровождают. И, конечно же, за это адекватные люди платят те деньги, которые они готовы заплатить себе. Потому что, смотрите, если у вас... 40 тысяч рублей средняя зарплата, и вас более-менее все устраивает, то, ну, а что, вам нету никаких амбиций, у вас нету, там, желания больше. Ваш ребенок ходит в школу или там детский садик, вам главное закрыть потребности поесть, поспать, приготовить, чтобы в холодильнике было. А других амбиций у вас нет. То есть для вас не является ценностью, например, ребенку показать мир для вас не является ценностью самому или самой там, путешествовать для меня это ценности и детям и внукам показать пример мой собственный потому что я вижу что происходит в мире я вижу как происходит зомбирование людей как происходит управление людьми я вижу тех людей которые сидят под, общаются в в соцсетях э, ругаются, ругают правительство. Они подвержены эгрегору негативному, который специально как маятник раскра... раскручивают. Ну, вы знаете, эгрегор реальности, да, Зеланда. Так вот, люди эти, ну, у них нету вы... вывода, э, нету мотива, нету, не зажигает их. Что-то купить новое, приобрести новое для женщины пойти купить себе красивую одежду не из нужды, а из удовольствия. Понимаете? Купить какую-то классную вещь, которая тебе понравилась, не потому что тебе необходимость, а потому что эта жизнь дает нам деньги для того, чтобы мы получали радость и удовольствие. И вот этот уровень нормы, если вы поднимаете то понятное дело, вы пойдете в какую-то обучающую программу ко мне или кому-то другому, и вы будете поднимать свой уровень нормы, вы будете помогать людям прокачивать свои скиллы, скилл ответственности, скилл скил, самодисциплины, потому что кому платят много сегодня? Тот, кто не боится трудностей, тот, кто прошел эти трудности, поднялся. Потому что трудности, преграды — это норма. Их надо любить. Ошибки надо любить. А часто люди говорят, я боюсь ошибиться. Кто боится? Кто боится ошибаться? Напишите. И мы все боимся ошибиться. Но одни говорят, я люблю ошибки. И я иду в эти ошибки. Я знаю, что ошибки мне дадут новое видение, понимание, новые навыки. А другая говорит, я боюсь ошибиться. Поэтому я стараюсь не брать в программу жертв. Да, Психологи тоже бывают жертвами. Они и другие могут пытаться э, помогать в жертвах, но сами остались в жертве. У жертв нет денег. Жертвы вечно плачут и ноют, потому что они зависимы. У них нет ответственности, они не простроена еще ответственность. Если ты сказал, ты должен сделать. Если ты сказала, пообещала, ты сделаешь. Нет у детей. Дети — это инфантильные люди, которые всегда говорят о том, что кто-то виноват, что у них нет денег. Потому что взрослый человек говорит, у меня сейчас нет, но я очень хочу, я знаю, что я, мне надо покрутить, покрутить себя нормально в какой-то сфере, так, ух, чтобы подняться. Мне нужна ваша помощь, мне нужна ваша поддержка, мне нужна ваша наставничество. Я найду деньги, потому что я готова делать или готов. Поэтому денег нет у тех, а, а, а еще я не беру тех людей, которые очень занудные, у которых даже и есть деньги, но они не будут делать все равно. Они будут тебе выносить мозг и будут тебе рассказывать, что там. Ну, в общем, короче, надо тоже выбирать своих клиентов себе в работу. И когда вы понимаете, что. Вы специалист, вы можете получать достойные деньги за свой труд, как, как получают другие. И вы понимаете, что уровень нормы надо поднимать, уровень нормы свой. И вы тоже понимаете, что продавать дешево это значит множить нищету, нищебродство, растлевать людей. Потому что когда люди не платят себе, то есть они платят вам, но на самом деле не платят себе, если они не готовы платить себе, они жертвы, они нытики, ну, они выбрали такой путь. Поэтому снова возвращаюсь к инфо-цыганщине и к экспертам, которые сегодня в этом году, в этом 22-м году пошла волна на тренд специалистов. Люди уже объелись какими-то марафонами, люди покупали какие-то марафоны желаний каких-то духовных практик, изобилия денег. Да, верхние силы работают. Но только тогда, когда вы делаете определенные шаги, проходите через трудности, договариваетесь со своим страхом и делаете то, чего вы не делали раньше. Способов много. Поэтому сегодня инфо будет выталкиваться из рынка. И те, которые продают дешево свои продукты, ну, конечно, на них будет тоже спрос, тех людей, которые покупают это. Но просто я хочу вас, акцентировать ваше внимание на том, что это безответственно, я считаю, это безответственно продавать людям то, что даст им как таблетку только, не даст им результат. Потому что, по сути, трансформация мышления через определенные действия приводит человека к новому результату, к новому себе. А это специалисты уже высокого уровня. Они потому что берут ответственность на себя, они знают, что они дают, они терпеливо ведут людей на эти результаты. И я скажу вам, что за этим, за этим будущее, за этим тренд, который люди, будут, люди уже не дураки, они знают, что лучше купить дорогую программу, пройти вот шаг за шагом, получить вот то, что я... Хочу получить самому трудно одному, сольешься. Но зато я вырасту в 10 раз, например. В деньгах, в отношениях. Не обязательно внедряется все в деньгах. Вы можете увидеть, как относятся к вам ваши люди, как к вам относятся ваши мужья, дети, там, окружение ваше. Конечно же, можно все перенести и на деньги тоже, потому что в итоге нам платят за ту ценность, которую мы даем. А ценность это здоровый сон, если у вас бессонница, а ценность – это любовь вашего мужчины, если у вас нет те отношения, а ценность – это здоровье вашего ребенка, а ценность – это когда у вас были страхи и тревоги, а вы стали спокойной, уверенной, самодостаточной женщиной, ценность – это когда вы помогаете людям соединить семьи и так далее. Вот за эти ценности вам платят, мне, вам, любым из нас. Поэтому, уважаемые коучи, психологи, специалисты разного направления, помните, что ваши инструменты сегодня — это крутая возможность, просто невероятная возможность. Люди на это идут, как на, не знаю, как на мед. А дальше вам нужно учиться продавать им долгосрочную программу, месяц, два, три, но месяц-то мало какая программа допустим создать помочь вам создать программу здесь ну, недели две-три а, прокачать себя распаковать себя, убрать страхи научиться продавать научиться делать рекламу чтобы шли к вам целевые ну, тут месяца три. сейчас у меня два месяца программа хочу ее увеличивать до трех месяцев потому что вижу что многие не успевают кто-то успевает раньше кто-то кто застревает у каждого ну вот, собственно, все, что я хотела сказать. Инфосыганщина это обман людей одноразовыми таблетками. Настоящие эксперты ведут людей до результата. И они не боятся вести долгосрочные программы, потому что там нужно вкалывать, трудиться, изучать людей, помогать им. Это непросто. Скажу вам это по себе. Поэтому деньги, которые платят наши клиенты нам, Хорошие деньги, это исчисляемое дело, 100 тысяч рублей и выше. Ну и можно и 50 тысяч, это тоже уже нормальные деньги. Это как раз те деньги, которые платят нам за то, чтобы мы помогали им дойти до результата. А это труд, а это регулярная ответственность. Ты думаешь, день и ночь, как сделать так, почему у этой получилось, а почему это тормозит. Как ее или его вывести на то, чтобы она перестала там э, саботировать. Потому что взять деньги у клиента, это хорошо, что тебе платят. А дальше нужно терпение, и еще раз терпение, и самодисциплина, и, и, и сам идешь, учишься, сама иду, учусь, если что-то не хватает, я иду, перепроверяю себя, оказывается, я все делаю правильно, но еще раз вкладываю в себя, обучаюсь. И для того, чтобы дать людям больше качественной помощи, а не просто какую-то практику, технику, ритуал. Все это работает, ребята, в комплексе. Вот, услышите меня, пожалуйста. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, помощный У нас с вами на связи. Кто меня еще не знает, подписывайтесь. На YouTube-канале тоже, Надежда Новосельская, YouTube-канал, там тоже очень много материалов. Иногда выкладываете эфиры на YouTube канал, Facebook. Ну, а те, кто хочет разобраться, как можно выстроить программу свою, если вы коуч-психолог, и уже за пару месяцев выйти на результат в несколько раз выше, чем у вас сегодня есть, я скажу вам это просто, когда знаешь как. Есть четкая пошаговая система. Что зачем нужно делать, чтобы без особого большого бюджета без вклада больших команды выйти на доходы там 300 500 миллион ну, после миллиона там уже нужны там уже нужна команда вот так что шапки профиля ссылочка на консультацию подарки тоже заходите и получайте тоже есть шапки профиля как страницу свою позиционировать как аватар клиента описать ну в общем подарков полно заходите Изучайте и не стесняйтесь приходить на бесплатную консультацию. Я даю вам очень много полезного. Оттуда вы возьмете то, что вам надо, пойдете сами или пойдете в программу. Это вам решать. Не будете сходить на бесплатные консультации. В любом случае, тот, кому я зашла, он все равно ко мне приходит в программу. И сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Я это знаю по опыту своей работы. Ну, а если пойдете в другие программы, ну это тоже ваш выбор. То есть сегодня специалистов много, и у нас у всех есть выбор. Так что инфо-цыганщина или наставничество до результата, так назову сегодняшний эфир. Всех вам благ! Будьте здоровы, будьте богаты за счет своих знаний и за счет своей смелости делать новое, идти вперед и за собой вести других людей. Вопросы вижу вас много, спасибо, что присоединились. Насколько было полезно этот эфир, насколько было полезно, дайте, пожалуйста, обратную связь от единички до десяти. Спасибо вам огромное, я вас люблю и жду вас на бесплатную консультацию. Пока-пока.